Очередная посылка из Китая, заказанная на сайте, посмотрим, что у нас вот Такая вот ручка запасные стержни к ней и подарок, подарок чехол для наушников, довольно таки жесткий, правда немного не в цвет, но ничего, будет подарок Жене или ребенку, касается самой ручки. Немножко помятая, Скрытие. Ух ты. В чехольчике. Беленькая. Состач покрытие. Матовая душка. хорошо У -у -у. Ух ты! Пишет Менинко Замечательная вещь и три запасных стержня к пока распечатывать не будем. В принципе, вот и все. Ссылка будет в описании.